Всем привет! Пришло время покраски танка. И тут неожиданно для себя я обнаружил, что краска плохо ложится на алюминиевые вставки, с которых я делал брызговики. И проволокой, с которой я сделал корошни, отказалась хорошо краситься. До этого я не применял грунт, но тут пришлось задуматься. Поискав в интернете информации, я пришел к тому, что в качестве недорогой альтернативы специальной грунтовки можно использовать простой автомобильный грунт. Из того, что предлагает интернет, в ближайшем магазине я нашел универсальный алкидный грунт фирмы Куда. Пробовал стравливать его в банку, иду через аэрограф, но не вышло. После стравливания даже на следующий день грунт активно газовал, что не позволило работать с ним через аэрограф. Поэтому было принято решение задуть прямо из баллона, что собственно и удалось. На просушку танк оставлял почти на сутки, перед тем как приступить к пришельнику. Теперь о при пришейдинге. Суть его заключается в том, чтобы нанести темную краску вокруг всех выступающих элементов, люков, ящиков, а также ручьевые, углы ну и подобные. Как правило используют черную, темно-серую или темно-коричневую краску, что дает пришейдинг. После покраски модель будет смотреться объемнее и эффектнее. Этот эффект можно свести на нет, если неаккуратно аккуратно носить следующие этапы покраски. Также хотел сказать, что техника пришейдинга не так эффективна, если на технике будет носиться многослойный камуфляж, ну, то бишь его просто зальете и думаю, будет не видно Вот такой получается танк. после шейдинга. Теперь покраска в базовый цвет. Я не смешивал 4БО, взял просто краску Тами XF67. Покраску обычно я начинаю с днища. Для этого есть несколько причин. Первая, рука вспоминает, что такое рогов и как им пользоваться, так как я не часто им крашу. Вторая, можно посмотреть, как ложится краска. И если что, можно добавить краски или растворителя и продолжить. Третье, можно убедиться, что выбранный цвет именно тот, который нужен, не подходит. Да и в целом, если что-то пошло не так, то на днище это незаметно и проще скрыть. После днища танка, как правило, перехожу к области подвески. и прокрашиваю все там. Когда лево доходит до верхней части танка, лучше предварительно прокрасить труднодоступные места. Я прокрашиваю, как правило, места вокруг подвесных баков, ящиков и перегородок, ну и все углы. И только потом приступаю к появлению. Все то же самое при покраске башни. Сначала вниз, потом боковины ну и в конце вверх и билотанк. после того как пары выкрашены. Обязательно надо посмотреть и проверить, если есть не места, то прокрасить их. К ткани все просто. Особо рассказывать и показывать нечего. Просто красненько. Пулемет после покраски стал выглядеть более сносно. Не появляется желание его все-таки заклеить на модель. Для гусениц использую уже понравившуюся смесь красок XF1 и XF9 в соотношении один к одному которую я уже применял на кв1 черный коричневый пока все идет по плану только этого этапа на фотографиях Больше фотографий можно увидеть на моей Google Plus странице. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Пока!